Так, здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и это небольшое, но очень вкусное обновление. Изменен подбор для первого сезона Лабиринт Харнака, группа 1 Эрика Леона и группа 2 Барц зихард Также число ячеек сумки увеличено стандартная со 100 до 104, если увеличивать за алмазы, то не 340, а 352. Также перенесено время. Горная зона конфликта. Очень крутое подземелье. И винтовая межсерверная. и четвертых и осталось. Ход закрывается в 19.30. Конечно, тут такие регламенты, что можно голову сломать. Ну, короче, так все и осталось. Просто, просто перенесли немножко раньше. Это очень круто. Ну, не знаю. Вот эти изменения, улучшения очень хороши. А очень вкусненьком давайте поговорим. Это бонусы. Получаем бонусы. Видим ежедневная награда 5000 виталки. Первый день дают 5 зелий развития. Второй день 10 тысяч кристаллов. Третий день мы видим часы. Потом вообще ну это вкуснятина. Ну. Карты агатиона. Карты класса от улучшенного до легендарный. Чистый эликсир. Ну я тут думал серьгу дадут или что-то такое, но браслет стража. 100 бонусных монет покрутить мастерство. Дают на выбор фрагменты героического оружия, доспеха, украшения. Ну это свиточки, потом 1000 улучшенного кристалла. Это очень много. Знаки поручения. Вот такие вот баночки, которые повышают ваш уровень и накидывают виталку. Очень крутые. От улучшенные до да, героический. Зелье развития. Кристалл души высокого качества. 11 раз 3 миллиона адены. Очень круто опять. Но это с доспехом. Это видно с доспехом. А это с оружием, да. свитки модификации. Томи я опять думаю, ну возможно серьгу дают. Не, браслет берсерка. Агатен, ну тут такое, ну сайха очень вкусно, кулачки, ну неплохо, не, слушайте, кулачки это неплохо, слушайте, плюс 3, плюс 3, очень круто, кулачки тоже неплохо, чистый эликсир и ордена славы. ордена славы, такой думаю, а вдруг, а вдруг, а тут редкие и героические, ну думаю, не, ну все равно неплохо, это получается ежедневный бонус на 2 месяца, если вы будете забирать, то вы за 28 дней это все заберете. Вот следующая обнова будет очень вкусная. Теперь двойная награда в групповом подземелье до 12 апреля. Двойные часы можно получать. Фрагменты рецепта создания редкого оружия. Фрагменты рецепта создания редкого украшения. Фрагменты создания героического украшения, доспеха и оружия также можно получить. Ну, часики очень круто. Х2 часики. Вообще, x 2 награды на все подземелья. Ну и завершающий ивент. Это писемка, которая приходит в 9 часов утра. Будет храниться 6 часов. Тысяча энергии и сундук с расходничками. Также донат-магазин. Вроде по донат-вещам ничего такого нового не добавили. Вот добавили вот такую вот медаль. Медаль доблести. Действует 15 минут. Обладает скиллом, дает разные бафы, но не дает бонусы прокачки, ну такое, не знаю. Кто качается с такими медалями или пвпшится, как они, ну не знаю. кача вообще можно их использовать. Очень интересно. Также 30 штучек, то есть 120 штучек получается таких медалек, ну и случайная награда там, ну... Такой это рандом. Потом карты от улучшенного до легендарной. Карты от улучшенного до героический. Сундук с орденами. Сундук с знаками поручения. Кристаллы. Улучшенный кристалл. Пособие. Реликвия энергии. Бонусная монета мастерства. Они продолжают свои венты также дают вот такой знак. Когда вы соберете, ну, когда вы купите все паки, то... Лед, зелье, или с часами именно сундучок. Так, это мы смотрели карты класса, карты Агатиона. Все то же самое, только меняются на карты Агатиона. Не знаю, возможно что-то пропустил. Пиши в комментариях, если ты что-то увидел. то Они иногда добавляют что-то, но ничего не пишут об этом. А ты потом узнаешь от кого-то или сам находишь. На этом обновление все. С вами как всегда Розе. Всем до новых встреч.